Сколько придется заплатить за просроченный безвизовый режим в Турции? Сегодня видео об этом. Ты на канале Turki Space. Меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Бывают всякие непредвиденные обстоятельства, которые не получается предвосхитить. И порой бывает, что закон нарушаешь не потому, что вот такой злостный нарушитель, а потому что это было меньшим злом, чем второй путь. А сейчас времена настали сложные, и люди в страхе за свою жизнь приезжают туда, куда пустили, без какого-либо плана, а что дальше. И им далеко не всегда хватает времени, отведенного безвизовым режимом страны, на разработку дальнейших действий.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 то накладывается запрет на въезд до момента оплаты штрафа. При повторном нарушении визового режима, в том числе если ты обязался подать документы на ВНЖ, но не сделал этого, помимо штрафа налагается запрет на въезд в страну в зависимости от срока просрочки пребывания в Турции. Обычно это происходит по следующей схеме. За просрочку до 3 месяцев запрет накладывается на 3 месяца, за просрочку от 3 до 6 месяцев запрет на 3-6 месяцев, от шести месяцев до одного года запрет на один год, ну и так далее. Максимальный срок запрета на 5 лет. Но очень часто бывает так, что таким иностранцам, которые повторно нарушают закон пребывания в Турции, не мелочатся и запрещают въезд сразу на пять лет, не обращая внимания на количество просроченных месяцев. Самый интересный момент – это суммы штрафа. На сайте Министерства юстиции такой информации нет. Они лишь пишут о том, что сумму штрафа определяют пограничные службы в аэропорту. Но мы прошерстили весь интернет и вывели примерные цифры, чтобы было хотя бы на что ориентироваться. Существует некая формула подсчета штрафа. Э, то есть первый месяц просрочки в долларах, плюс сумма за остальные месяцы в долларах, плюс стоимость визы и плюс 160 лир. Для каждой страны установлена фиксированная сумма в долларах за первый месяц просрочки и за последующие. Для всех стран цены свои. Давайте рассмотрим пример. Предположим, что ты из России, срок разрешенного пребывания в Турции владельцам российского паспорта 60 плюс 30 дней. Плюс 30 дней это означает, что ты через 60 дней непрерывного пребывания в Турции выехал в любую соседнюю страну и тут же въехал. Называется это виза Таким образом, тебе дается еще плюс 30 дней к тем 60. А ты вот, например, вместо такого 90-дневного пребывания прожил в Турции, ну, например, еще 90 дней. Получается, нелегально ты прожил 90 дней. Для России цена первого месяца составляет 14 долларов. Первый месяц просрочки. Последующие месяцы по 3 доллара. Цена визы 0 рублей. Таким образом, получается 14 долларов плюс 6 долларов, это второй, третий мы складываем по 3, получается 6, и плюс 160 лир. Таким образом, получается, что 20 долларов и 160 лир за 3 месяца просрочки на одного человека. С детей также взимается штраф. Ребенок считается ребенком, если не исполнилось еще 18 лет. Сумма штрафа составляет половину стоимости за одного взрослого. Но если ребенку исполнилось 18 лет за время пребывания в Турции, то на момент прохождения пограничного контроля штраф взимается уже как со взрослого человека. Почти у всех стран цена за первый месяц просрочки составляет 50 долларов, а за последующие 10 долларов. Кроме Белоруссии, граждане этой страны должны заплатить 18 долларов за первый месяц и по 5 за последующие. И еще Ирак 10 и 1 доллар соответственно. Ну это как раз к первой стране России, потому что мы, например, уже привели. Да. Вот этим трем странам делают вот такие большие скидки. А вот у граждан Туркменистана сумма фиксированная. И вот мы смогли найти данные по состоянию на 2016 год, а дальше страна как будто бы исчезла. Так вот, в 2016 году это стоило 500 лир. Возможно, у них отменили штрафы совсем, мы не знаем. Но страна так-то сильно специфическая, там же все секретно, может и такие эти данные засекретили. Ну а стоимость визы для своей страны обычно каждый знает. Ну а если нет, то информацию можно найти прямо вот здесь. Чтобы оплатить штраф, необходимо прибыть в аэропорт за билетом до своей страны и обратиться к полицейскому, который составит протокол, посчитает сумму штрафа и дальше направит в кассу. Там оплачиваешь штраф, получаешь квитанцию, которую нужно предъявить пограничной службе. Имей в виду, штраф можно оплатить только турецкими лирами и только наличными, никакую другую валюту не берут, и оплата карты тоже невозможно. Поэтому вопрос у нас все. Хочется дать совет: лучше не нарушать законом пребывания отведенной страной. Но не думаю, что люди это делают умышленно. Хотя, может, я слишком хорошо думаю о людях. Да что ты, черт побери, такое несешь? Подпишись на наш канал, чтобы нас становилось больше. Ставь палец вверх, чтобы видео чаще показывалось алгоритмами YouTube. Свои вопросы и замечания пиши в комментариях. А еще под видео указана наша почта, куда ты можешь прислать свой анонимный вопрос или свою историю. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Пока! До свидания!